Почти тоже Давай, было... Классно. Я видела, в банку все уходила. В банку целься. Можно чуть-чуть ниже, как бы, да, под банку. Значит, смотри, а целься в нижнюю часть банки ближе к ее дну. Uh -huh. Вот эта вот пимпочка, она как бы на грани дна стоит. Хорошо? Uh -huh. Ну, чтобы она входила в, эту, в этот разъемчик обязательно. Два раза. Зажал просто. А, Далее, смотри, все, как я был. просто не буду забывать. Смотри, это так, чтобы не до получа было. И ты вот так глядился сюда, глазом. Получается, чтобы было свой подарок.